Ну что, дорогие друзья, вчера проводились у нас работы, это было 30 -е. июня, нам меняли трубу, 30 и 29, -е, сейчас я уже даже что-то запутался со временем, посмотрим, что же у нас сделали и что исправили у нас в подвале, погнали смотреть. Подвал, конечно, шикарен. Все, бутылка не с пивасом закидано Так ощущение, будто тут только тут и бухают. Да. Посмотрим, что у нас под, под... О! болото. Болото. Воды. Просто кошмар. Вода стоит. Мальки размножаются. Комарики живут. Смотрим, да? Видим. Поблизости. Короче, вот это все мальки комаров размножаются в воде. Их тут очень-очень-очень много. Они все вылупляются и живут. Задолбали. Все потом поднимается. И вот сюда через эту дырку и погнал наверх. Так, ладно. Основное пошли смотреть. Что же там наделали. Пока сухо. Ага. Ну, что, решили сделать по уму, прям как никогда. Трубу оставили в принципе на месте, но она как бы целая, не проблема. Раскопали. Если честно, первый раз вижу в глаза эту трубу. Как тут что сделано, хрен поймешь. Считай Трубу меньшего диаметра взяли Пластиковую И все это добро Подвесили Почему на кронштейн не, под, не зацепили Непонятно, Но наверняка То что должно вот здесь как бы висеть Ну вот зацепили Через планец Через резинку да На болты стянули Но все это добро чтобы вы видели да вот так вот а могли бы конечно как-то и закрепить все-таки с газом приезжали штыри забить какие-нибудь что-нибудь изготовить а сейчас в данном случае все болтается ни на какие хомуты ни на стяжки ничего не зацепили вот так вот горводоканал работает Сделано, в принципе, все нормально. Вроде бы как переходник как-то интересно сделано, Но я, если честно, вот с такой бедой первый раз сталкиваюсь. Вот первый раз. На что она тут? На болты, что ли, собрана? Это типа байка, что ли такая? Интересно. Все, теперь будут постоянно эту воду перед закрывать. Но старая труба, она видать тоже вон она вся эта разваленная была, поэтому мы решили в старую трубу запихать в трубу меньшего диаметра. Проходимость воды у нас увеличилась, давление сто процентов увеличено. Даже копать долго не пришлось, тут яма в принципе не глубокая, Сантиметров 30, не больше В принципе Я считаю, что работу сделали, в принципе все нормально, но По моему личному мнению вот эта труба там, Горводоканал хотя бы должен как-то зафиксировать ее какие-нибудь кронштейны установить или еще что-то то есть как минимум тут должна быть какая-то фиксация то есть я считаю что этого маловато то есть она будет гулять она будет прыгать и я считаю это некачественно все равно работа хоть она и сделана поэтому ну, я своего в принципе добился. Воду сделали, подвал пока не топит. Но опять же, то не топит только у меня. Да, вот именно под моим этим. Ой, под моим подъездом. Хотя под моим подъездом, там в, другую, в другой стороне вода постоянно прибывает. И я с этим говоря уже маленько подзадолбался. Сколько можно, сколько еще войны с этой бедой. Потому что комары там размножаются, вода там постоянно туда собирается. Почему она собирается, никто не знает. Либо ливневку что-то переделывает, либо, ну, не знаю, должны решить. Буду дальше решать эти вопросы. Ну, зато решил вопрос с водной трубой. Вот так вот. Смысл администрации писать есть.